Нафарт решил сменить локацию И поперло Железобетон Железобетон Атлетика выиграл Гризман забил и Баркурия! Мы победили! Мы не проиграли. И вообще, все, что не проиграно сейчас, будет проиграно позже. Аналитики не будет. Берем Ливерпуль. Чистую победу. Железобетон? Вообще, конечно, Ливерпуль и Спартак это разные величины. Ливерпуль при клопе играет в атаку. Постоянно. Большой прессинг на чужой половине поля. Много ударов по воротам. Команда бежит и находится сейчас в прекрасной форме. Спартак же, наоборот, потерял свою игру. Если Спартак играет на удержание счета, он всегда пропускает. Вели 2-0 с в итоге сыграли 2-2. До этого выигрывали, не помню у кого, но тоже в итоге сыграли в ничью. Спартак пропускает, пропускает постоянно и квалификации у игроков это не уровень Лиги Чемпионов поэтому победа Ливерпуля с таким коэффициентом это просто подарок Железобетон советует Кукепов, Ещенко Камбаров Джики Ждем от вас подарки, ребята. Городи осень, дождь и дождь слякать, Ну как тут не плакать, как тут не плакать. Слезинка во тьму. Тут аж пить. Берите от детей, я сейчас буду выпивать. Бьем красное за красных. А теперь конкурс. В прошлый раз счет и автора первого гола не угадал никто. Тем самым вы мне все сэкономили одну тысячу рублей. На этот раз я также разыграю тысячу рублей. Нужно угадать точный счет в матче. Спартак-Ливерпуль и автора первого гола. Кто будет даже не первым? Если будет два одинаковых прогноза или три, деньги либо поделим, либо каждый получит по тысяче. Я еще пока не решил. Да, Даша? Даша добавит нам копеечку. А? Я говорю, что пойдет в Палтак. Али... Ливерпуль порвет... порвет что... нет, так. Кого? Порвет в что... Палтак. Спартак? Да. Ливерпуль да. порвет... へへへへ <laughs>